Короткий комментарий, проиграли 2-0. Все. Вопросы есть? Коллеги, есть вопросы? На Ваш взгляд, все-таки, главная причина? Причин много в футболе. Главная причина, что мы сегодня проиграли очень много единоборств. А футбол, к сожалению, это выигрыш единоборств и подборов. В этом компоненте мы были сегодня слабее. Ещё есть вопросы? Нет.